Всем привет! С вами Булавцев Михаил. И сегодня я расскажу вам, как сделать такую интересную стену из кирпичиков из штукатурки. Я уже делал такую стену у нас на первом этаже в доме, и сейчас я буду показывать и объяснять на примере новой стены в кабинете у Лилии. Итак, поехали! Сначала нам необходимо защитить ближайшие стены, ламинат и потолок соседний от механических воздействий в процессе работ, так как мы начали делать данную стену уже живя в данном помещении. Конечно же, интереснее и легче делать это все на этапе стройки, когда не заботишься о грязи. Приступаем к грунтовке, важно тщательно прогрунтовать и обеспылить стену для того, чтобы малярный скотч и будущие кирпичики у нас хорошо держались. Спустя сутки, когда грунтовка высохла, мы начинаем расчерчивать наши будущие кирпичики. В качестве образца берем одинарный кирпич размерами 250 на 65 и прибавляем по одному сантиметру с одного бока и верха для швов. Снизу я оставил место для э, плинтуса. И приступаем теперь к наклеиванию малярного скотча. Важно при наклеивании малярного скотча сначала клеить горизонтальные линии, потом вертикальные. Это необходимо для того, чтобы при отрывании горизонтальные линии малярного скотча тянули за собой вертикальные. Иначе вертикальные могут у вас не оторваться. А теперь приступаем к нанесению штукатурной смеси. У меня в дело пошли остатки разных марок штукатурки, плиточных клеев. Все это было тщательно перемешано. И вот так вот небрежно, без маяков нанесено на стену. В дальнейшем с моченными в мыльном растворе руками мы наносим такие вот разводы пальцами для придания неповторимости нашим будущим кирпичам после того как мы нанесли размазали все стены приступаем к отрыванию малярного скотча важно как раз выждать необходимый момент когда малярный скотч когда штукатурка затвердела но еще не до конца чтобы при отрывании малярного скотча у нас создавался рваный край Наших кирпичиков Через пару дней после высыхания стены Я прохожусь наждачным камнем По всем кирпичикам Сглаживая тем самым острые выпирающие края Если нет наждачного камня То можно взять обычную алмазную сетку Прохожусь пылесосом для обеспыливания и собирая крупные частички штукатурки отвалившиеся при использовании наждачного камня. Ну и переходим уже к... к грунтовке. Грунтую я распылителем электрическим на него тоже отдельный обзор у меня есть грунтовал в два или не помню уже три этапа, три слоя лучше больше, чем меньше прогрунтовав первый слой даем высохнуть сутки и переходим к следующему ну а теперь самое интересное мы начинаем красить нашу стену также для покраски я использовал электрический распылитель что позволяет ускорить процесс работы очень серьезно в разы нежели красить кисточкой или валиком также как и для работы Валиком, распылителем мы каждый последующий слой ведем перпендикулярно предыдущему, то есть горизонтальные, если красить горизонтально первый слой, второй красите вертикально и так далее. Ну а теперь несколько картинок фотографий с этапов работы и посмотрим, конечно же, что из этого получилось. Вроде не такая сложная работа, творческая, интересная, может быть в каких-то моментах нудная, но получилось вполне здорово и интересно. Дерзайте, используйте данную рекомендацию на своих стенах.